Людей создали растения. Эту версию все чаще высказывают в научных кругах. Вместе с первыми бактериями и вирусами на Землю прилетели и семена неизвестных цветов. Кто и зачем отправил их к нам? И самое главное, когда они соберутся покинуть планету? Семена из космоса. Кто доставил их на Землю? Проект Генезис. Кто создал человечество? Как быстро умрет планета, если закончится весь кислород? Объект закрашивается именно в тот цвет, который он отражает, а не поглощает. То есть растения не используют на полную энергию нашего светила. Это может говорить только об одном. Изначально они эволюционировали под влиянием другой звезды. США, штат Нью-Мексико, 2011 год. Американский ботаник Дэвид Солман собирается городом семена полевых цветов. Внезапно мужчина замечает, что в траве какое-то свечение. Оно исходит от колонии кактусов. Выкопав необычное растение, ученый решает отвести к себе в лабораторию для исследования. После тщательного изучения находки выяснилось невероятное. У загадочных кактусов почти отсутствует корневая система. Им не нужна вода и минеральная соли а питаются эти создания насекомыми, которых завлекают своим сиянием. Но главное, они принадлежат неизвестному ботанике виду. Выросло несколько непонятных растений, как предполагалось, инопланетного происхождения. Если растения прибыли сюда, к нам на Землю, значит, условия на их планете намного хуже, чем на нашей. Удивительно, тело человека идеально подходит для обслуживания растений. Например, Цветовое восприятие мира позволяет оценить, в каком состоянии находятся всходы. Обояния и рецепторы на языке могут поведать о вкусе, а значит о целесообразности культивирования того или иного вида. Руки помогают обрабатывать саженцы и собирать плоды. Ноги переносить посевы из одного места в другое. Сложно поверить, но эту функцию выполняет даже наша пищеварительная система. Так выглядят скелетки степерой рыбы. Эволюционисты говорят, подобие руки ей понадобилось, чтобы выкарабкаться из воды на сушу. Там морской обитатель стал развиваться и спустя тысячелетия превратился в человека. Родословная животного мира и человека, она собственно состоит из, из разных локусов, локусов таких, которые в разные геологические эпохи и периоды появлялись имели своих, очевидно, прародителей отдельно. Предшественники не были прародителями более поздних животных. Самое древнее существо на планете – человек. Животные, лишь деградировавшие потомки людей. Из двуногих созданий они со временем превратились в четвероногих. Об этом говорит строение тела, например, лисица. Она имеет и локти, и колени. Также устроено тело абсолютно всех позвоночных. Но почему природа сыграла с ними эту злую шутку? Ведь с точки зрения выживания хищнику больше пригодились бы четыре лапы, чтобы быстрее носить жертву. А ей, в свою очередь, удобнее спасаться, если предплечья повернуты внутрь. У всех животных перекручены предплечья. Это говорит о вторичности того, что они их перекрутили уперлись уперли землю. А вот те, которые четвероногие земные, они превращают запястье во вторую коленку. У них увеличивается пясть, и они делают опоры на пальцы. Но что заставило людей трансформироваться в иных животных? По одной из версий, всему виной кровосмешение. По другой строение тела менялось в соответствии со средой обитания. Процесс завершился, как только все экологические ниши были заняты. Именно поэтому мы не мутируем сегодня. Они просто вошли в тропические лесы и приспособились к четвероногости и четверо вот на у них. В общем, большой палец стопы отвелся в сторону, и они научились как лишней цепляться за ветки и стволы стопой и фактически превратили ее в некое подобие руки. Второй. И, конечно, в четвероновой ситуации на ветках гораздо проще. Вдумайтесь, после смерти все создания разлагаются и становятся плодородной почвой для растений. Наиболее питательными веществами обладают тело человека. К такому выводу пришел Дэниел Веско, директор Центра Криминальной Топологии при Техасском университете. Если все действительно так, пищевая цепочка переворачивается с ног на голову. Не люди едят растения, выращивая их в теплицах и на грядках, а наоборот, нас вскармливают кислородом, чтобы мы в итоге служили хорошим перегноем. Эксперты уверены, растения не просто так организовали на нашей планете гигантскую ферму и стали при помощи себе подобных превращать первобытного человека в различных зверей. Это глобальный эксперимент по производству идеальной кормовой базы. Наука утверждает, выживает не сильнейший, а самый приспособленный. Значит, если создать один устойчивый вид, будь то дельфин, воробей или крокодил, можно увезти его домой, к далеким звездам, где, вероятнее всего, условия не такие благоприятные, как на Земле, и выращивать продовольствие уже там. Есть еще один сценарий. Разумные растения просто перестанут вырабатывать кислород. Тогда мы постепенно задохнемся, даже не успев понять, в чем дело. Самое страшное, что, отыскав идеальный корм, остальных живых существ пришельцы уничтожат. Возможно, это уже происходит из семян, найденных в Розвале, в 2011 году. Где-то выросли создания, которые в скором времени погубят все человечество. Эти семена могут через космос беспрепятственно проникать на Землю. Возможно, что растения являются истинными хозяевами планеты и модернизировали человека. Кто знает, возможность скрижаль будет точкой опоры в этой ситуации.